Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для клёва». Сегодня 13 ноября 2019 года. Я сегодня на рыбалке с друзьями. Это Инна. Привет. Привет. Давно была на рыбалке? Последний Первый раз. раз. Вы поняли, друзья, да? У нас рыбаки очень серьезные. Тоня, а ну ты скажи, когда ты последний раз была на рыбалке? Я не рыбачка пока, надеюсь. Надеюсь, что ты не рыбачка, да? То есть Пока ты... надеюсь, что не рыбачка, что стану рыбачкой. А, станешь рыбачкой, да? да? Ага. То есть ты в первый раз вообще, да? Да. Вот на Днестре когда последний раз была? Мимо проезжала, а так... А так ни разу не было? Нет. Обалдеть. Да. Ладно, пойдем спросим у других. Федя, добрый день. А ну расскажите, к... когда вы последний раз были на рыбалке? В этом году. Да. В июне месяце. На Днестре? Нет. Ага. На Днестре вообще не было. Я вообще вообще никак Никогда. Никогда. Первый раз? Первый раз. ⁇ -мо ⁇ Так у нас сегодня да. будет с вами мастер-класс. Да. Будем посмотреть, на что вы там ловите, как ловите, и мы, если что, подскажу вам. Хорошо? Хорошо. Все, договорились. договорились. Юра. Да. А ну иди сюда. Здесь вот это Юра. Да. Это сегодня. Мы сегодня вышли на культурную программу, это... посмотреть на Днестр, подышать воздухом. Ага. Ну и, конечно же, посмотреть, как здесь ловится хорошая рыба. Ага. Скажи, пожалуйста, когда последний раз ты был на рыбалке? Таня, ну я давно уже, лет пять, наверное, не выезжал. А на Днестре вообще, на первый раз? На Днестре первый раз, да. Вот, друзья, вы поняли, да? Андрей, а ну иди сюда, Андрей, иди сюда, иди, иди. Ты что, убежать хотел? Расскажи, пожалуйста, когда ты последний раз был на рыбалке? Месяц назад. о на Днестре? Нет, в Понятно. А вот на Днестре когда последний раз был? На Днестре, наверное... Мы хотели поехать на Днестр, Никогда просто был. не было там. Когда ну, был, вот мы как раз месяц назад собирались на Днестр, не было места. Не ага. смогли найти на всем. Просто ты стоишь в нашем вайбер-сообществе, поэтому у тебя нет места. А если бы ты был в нашем вайбер-сообществе, все для клевого Днестр, то нашел бы место, потому что мы тут убираем и места друг другу передаем. Понятно, будем знать О. теперь. Так, ну хорошо, тогда придется провести небольшой мастер-класс, показать, посмотреть, на что вы ловите, может какие-то подсказать вам что-то, если будут вопросы. если нет, то ради бога. Я так понял, у тебя этот самый... Убийца карася, да? Да. Убийца карася на, на крючке, червь, да? Да, и пластилин. И, и пластилин на пружинках. Да, на пружинке. Все понятно, хорошо. Федя, ну расскажи, а что у вас на крючке? Я поставил червь. Так. И пластилин. Червь и пластилин? Да. А, а пластилин какого запаха? Чесночный. Чесночный. Ну, чеснок нормально да, работает. Yeah, yeah, yeah. Валя, Валя, здравствуйте. Здравствуйте. А ну, скажите, вы давно были на рыбалке? Ой, лет пять не было уже. Первый раз. На Днестре? Как вам вообще? Как вам место? Ну, класс. Хорошо. место, и Погода и природа. Подышать свежим воздухом, да, да? Да, от городской суеты приехали отдохнуть. Ну, классно. Вот, друзья, вот так вот. Не надо лежать на диванах. Да, да. Нужно да. ехать да. на дне и здоровье, дышать свежим здоровье. воздухом. Здоровье, Правильно. Прикормка у нас сегодня лещевая. Вот такая вот. Нормальная прикормочка. Пахнет ванилинчиком. Вот, и макушатники. То есть у меня на, на одном удилище патерностер. На другом у меня полусфера, крышечка такая, и два удилища. Одно Инана, одно Юрина. Э, с макушатником. Посмотрим, что будет работать. На одном макушатнике у нас гранула, да, на другом мапарыш. Да? Да. И главная цель нашего сегодняшнего эксперимента проверить вот такие крючки корейские. Называется гюрза. В общем, вот такой крючок, смотрите, друзья. У него жало загнута внутрь. Вы видите? Вот тут тоже жало загнуто внутрь. Так, а это крючок у нас с пружинкой. Он для манки. Сейчас, кстати, мы маночку, болтушку сделаем и попробуем тоже на нее половить. В общем, интересный крючок. Просто ради эксперимента попробовать. То есть у меня вот эти удилища все с этим крючком. Что я думаю про него? Что крючок такой, скажем, новаторский? самопосекающийся и поклевок скорее всего будет меньше но исходов тоже будет меньше то есть если он зацепится рыба тоже не сойдет крючка ну это все мы проверим посмотрим определим и вам все расскажем федя что там у вас на, червя, я на, червя. на червячка да на. да да ага. друзья ну у нас тоже на патерностер первый подлещик на червя. Вот наш паттерностер. Что у нас в очередной раз э, на рыбалке разносолы. Три вида чая, два вида кофе. Два вида чая, два вида кофе. Два вида чая, два вида кофе, да? Понятно. А это что? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? очень вкусно Что это? Что очень вкусно. Каша, Друзья, я знаете, вот это все конечно, вкусная еда у вас. Но правильная еда это овсянка. Да. Вот приготовленная Бери. мною по моему рецепту. Бери. С изюмчиком и с медиком. Подожди, это Саша Малошка. Ничего, а ничего. Давайте, давайте, давайте, давайте. Ничего страшного. А -а -а. Давайте, да, давайте. побольше, Бери. не, это, это мало. Что подожди, подожди. Инна, вот ты еще медик возьми. Чтобы всем... Каша не ела, всем Ина, как каша, Ина? Супер! Да? Очень вкусно. А Что-то себе мало так положил. Да, да, да, уже половина съела. Вайка к вам? А, вы еще не пробовали. Да, давайте, да. А ну давайте. А ну-ка. Да, Тоня. С медиком, с медиком. Угу. С медиком? С медиком. Мёдень... Там есть. Можно. А, есть, да. Все да, хорошо. Очень вкусно. Ну, на рыбалке я еще, конечно, кашу такую не ела. Первый раз. Ну вы же на рыбалке Надо тоже. Загадывать желание, чтобы рыба большая словилась. Да? Ну все. Ну конечно. Супер! Первый раз я такую кашу. Рыбацкая. Рыбацкая каша овсяная. Друзья, и вам всем советую с утра кушать кашку овсяную. Спасибо большое. Клас. Что, клюют? Что-то есть? Да, что-то есть. А ну давай сюда сюда, подойди, подойди сюда. Так. Так, давай, давай. О, аккуратно, аккуратно. Все, все, все, все, все, аккуратно, не надо. Нормально, нормально, нормально. Так, так, так. Очередной подлещик. подлещик. Называется козлик. Да. Местными рыболовами. На макуху, на червячка. С опарышем. С подсадкой. да, Так, рассказывай, рыбачка, как тебе удалось? Не знаю, сказали закинуть. Вернее, закинули другие. Я, я только вытаскиваю. Сказали вытаскивать, я я, я, я вытаскиваю. получаю чистый кайф, да? Да. Первая рыба в моей жизни. Да ты что? Да, я Я тебя поздравляю. Я ж никогда не... Все, могоришь себя. Ну все. Так, ну что, у нас сторонечка на полусферу. Вот такая снасть. С коротким поводочком. Здесь прикормка, на крючке находится небольшой шарик и опарышек. Вот такая вот таранечка. Так, с Юрой проводим мастер-класс по забрасыванию удилища. Так, смотри, а, еще ближе, ближе, ближе, сюда. Ближе еще, вот вот а так, так, чтобы было перпендикулярно, понял? Ага, ага. Так. И? и? Да. аккуратненько, да, аккуратно. Вот а. так, молодец. Ну ты, -мо. Если человек э, гениален, он гениален во всем. Правильно? Все. Сейчас дожидаемся, да? Да. Все, теперь подтяни, чуть-чуть подтяни. Так. Ставь. На рогачик. Ставь на рогачик. И фрикциончик чуть-чуть расслабь. Это по. Да, да. Это ты затягиваешь. Против. Ага. Вот так, да. Все. Чуть-чуть потяни, чуть-чуть, видишь, она прослабла. Да, да, да я тоже еще послал. Ловится? Смотри. Еще, еще, еще, еще, еще. Оп, стоп. Хорош. Все. Все. Рыбак, -мо. Да. Учимся, но... Ну-ка, посмотрим. Что там у вас? Я даже шибко. Клет? Клюру ну, ну, хорошо клюет. Да. Так. что здесь у нас Итак, что я вижу значит два крючка маленькие поводки пружина с прикормкой с чесночной и 50 граммовая ласточка ну нормально что она чувствительна в принципе нормально все должно ловиться так, Юрчик, Юрчик, на там, нашел, нашел? Да. Червя, а на Да, давай. Два сниму. парыша, три. Давай я сниму. Да? Да, да три, три. Было три три парышки. Ну вот она и ага. поймалась. Давай, покажи, какой там крючок. Сейчас, сейчас, Супер сейчас. какой-то. Да, это именно, мега. Именно такой крючок, да. А с него еще нормально а, не снимешь. Не снимешь, да, потому что... Да, я сейчас... Так, все. И сейчас со своим маникюром серебряным. Чисто таким рыбацким Аккуратно. маникюром. Ага. Видно, видно. Специально вырывается. рыбацкие маникюр вот Так, вот там, что за ключок? Крючок, а крючок. Вот загнутый, да? Маленький. Да, да, да, вот там, если видно, конечно. Видно. Да, да, видно. Загнутая мальчик. жала загнута внутрь. Ага. Так. Значит, к этим трем опарышам добавляем один шарик. Приподнимем крючочек. Приподнимем крючочек. Так, друзья, ну что, патерностр сработал. Я поставил сюда крючок с пружинкой. На пружинке на крючке опарыш и на пружинке манка. То есть это выглядит примерно вот так. О. И опарышек. Ахаина опять что-то ловит на макушатник. Внимание, барабанная дробь. Смотри, уже пожирнее, карасище. Ёшкинко. Ой, Зацепила это чья-то оснастка. Ой. Скорее всего, что, наверное, моя. Ничего, ничего. Подожди, Я Да не, ну, слушай. Не, не. Я его цепляю, он вроде бы вышел, а, да, а все равно, да, а вот. все, теперь да. Да. А да, вот такой крючок. Ага. Так, что там у нас есть? Таранька. О. А вон, смотри какая! О. Это, Это тоже подлечик такой. Я уже, уже скоро на леща похожи. Караул сидела, его, пошла очистить эту картошку, и он словился. Это он специально под картошечку на уху, специально. Дедушка Днестр так думает, что надо, надо, надо. что-то дать на уху. Вот он, вот он дает, видите? все большими кусками а лук как? это ж лук можно вообще не резать а все, уже то есть пополам кинул и все а картошку? картошку ну пополам все ну, воды, еще не воды еще воды больше половины боч юричка там что будет да. Что чтобы убрались ого Слушай, так все что все по-взрослому да. ого серьезно ну вот, да. видя твое довольное лицо, я так будем понимаю, там что-то серьезное. Там что-то серьезное. Да, да, что да, серьезное. да. Давай, давай, давай, да, давай, да, давай. Да, да, да, да, да, да. Карасик, друзья, карасик. А -а -а -а -а. Смотри, инь. Ой, красивый <с какой. <с красота, красивый, красота. красота. Макуха рулит. Да. Макуха. да возьми, с опарышем. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну что я хочу сказать, друзья, у Юры Сегодня да, Бенефис. День, бенефис. День, да, да, да. Он сегодня да. главный рыбак. Да, он да, и шашлык да. пожарить и пиво попить. А -а -а. Молодец, молодец. Да ладно, пацан. <laughs> давай, давай, давай. Так, еще один красище. Еще один карасик. Вот так еще вот. Еще один красавец, смотри. Вот он, красава, смотри. Еще один. Вот именно тут хороший зацеп позволяет не сорваться. Давайте да, да. Да, именно вот загнутость вот жала, жала, вот да. это получается, дает возможность не отцепиться сохранить, да, сохранить улов. Да, да, да. Да. Так, ну это уже интереснее, да? Тоже напарш, да. тот же крючок. Вот такой вот красавчик. Да. Это о том, это говорит о том, что э, работает нормально у нас. Патерностр, друзья. Вот я связал такую вот... Оснасточку. Длина поводка около метра. И на пароша, на, на пучок опарыша нормально клюет. Да. И на поздравляю тебя. Карасик. Карасик. Карасик. Да, да, да. На а сегодня карасик, да-да-да. На бубочку, я б, на эту бубочку. Поставлю. На бубочку, не на бубочку, она а шарик. Ну на шарик. Пенопластовый. На пеноп... Пенопласт... Света Цвета какого? Зелененькая. Тихо. Чтобы никто не знал. Зелененький, да? Да. Так. Ну и покажи наш крючочек, вот он, со старьем, с жалом э, внутрь крючка, ну все да, классно. а сколько мы у него уже, четвертый, третий карасик. Третий карасик, ну вот видите, как хорошо. Так, ну что, у Юры очередная поклевочка на макушатник, что-то хорошенькое, да? Да, да хорошенькое, хорошо. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, Не спешить, аккуратно. Смотри, смотри, смотри, смотри, как идет. Смотри. Карасина. Ага. На клубничную, на клубничную сапарышем. На клубничную с опарышем. Пошла. Ну что, Как тебе вообще крючочек, скажи? Не, супер. Это это настоящая ловля. Потому что. Не срывается, держится надежно, и только в руках можно ее снять. Так. Сделанная с душой. Вуха готова, друзья. А запах? Вообще, да? да Бомба. Вообще. Со свежей выломанной рыбы. Да. Шо, шашлык готов, да. картошка запеченная ее мое, красота! Вот, вот Йо, -о -о. это что, столько шашлыка? Да. Да, да. Да. А это да. куриный. Куриный. чуть-чуть, да. зарумянился. зарумянился. Чуть вот, скажите, румяется. друзья, как да. можно вот, сбавить вес? Да. Скажите, пожалуйста. Да. Ездите на рыбалку или как? Как можно похудеть в таких? А сложных... у, нас раздел... у нас как раз мы у нее такого, у нас мясо печеное да. и овощи и и все. Овощи, как да. в таких сложных условиях не можно мотовоз, похудеть? Ничего такого нет. Не не не а потом жена скажет, брюки надо менять, большего размера покупать. Жене большой привет. Жена тебе привет. От, от Ины. Инна, <связательно> Инна передавай привет. Инна. Да, Таня, большой привет. <связательно> Брюки это не самое главное. Можно? Да, объем талии это очень важно. Очень важно. Для мужчины после 40 лет в рассвете сил привет. перед 50 да. очень да. важно иметь правильный объем талии. Да? Юрик, ты слышал? Да. Юрик, ты слышал, да? Да. А Объем талии, ну, он должен быть меньше хотя бы метра для начала. Просто меньше, меньше метра. Меньше метра. И... Меньше одного метра, да. А если ты худой, у тебя только 60 сантиметров? Это недостаток. Тогда нужно, наоборот, жрать побольше. Это возраст надо учитывать, рост. Да, да. Ну, вот таким, как я, как Юра, надо хотя бы метр иметь. Хотя бы метр. А, мож... а еще лучше, чтобы меньше было. Вот это надо баловать. Ребята, да. я так увлекся ухой, что... Хотел вам показать сначала полную тарелку Она уже практически пустая а чуть -чуть есть, Нас, Настолько все вкусно Казан вкусно. Да, и посмотрите на это шашлыков, Во-первых, это все Юра Представляете, его золотые руки И сегодня он и рыбак И понимаешь, и мясо он пожарил Мясо помогало Помогал, да? Девушки жарили, приходилось бегать И доставать Да, да, да Караси, кстати, сегодня да. классные. Дали сегодня, Дина, как тебе вообще рыбалка, скажи мне? Я еще подожди, я еще не ощутила всей гаммы, такое ага. это состояние ну, вот, да. эйфории пока еще, знаешь, да? еще не разложилось все. Вот. вот. А оно, разложится, оно да? разложится на третий день? Да-да-да. Хорошо. У меня сейчас ты... в печеной картошки. А. Печеная картошка. Да, да мы ее попекли. Мы класс. Дали, так. Я боюсь, что ей не понравилось после сегодняшнего. Mm. Да, придется э -э -э. ее возить теперь постоянно на рыбалку. Да. Все, Юрец, готовься. Да, не знаю, чувствую, будем а Почему нет? нет, лучше сидеть дома возле, или печься на этом, на пляже грязном. Ты лучше mm. сюда приехать, на свежей воздух. Это да. А вам, как вам, Валь? Классно. Mm -hmm. Ладно, не буду отвлекать. Mm -hmm. Приятного аппетита всем. Такие голодные он Все Ну свете. да, да, да. у всех. Ну я знаю, Ну, шо, вот. с рыбы, она с ну, ну нормально. нормально, нормально, да. молодец. <свист> Ин, ну довольно Ин? Да, ну конечно. Счетом того, что мы столько же съели на ухе, ну, да, поэтому... Это... Нормально, да? Да. да. Я... Для первого раза. Да. Я за вас очень Для рад. Начинающих Для начинающих рыболов это хороший почин. Да. Сегодня мы довольны тем, что и погода способствовала нам, и удачная была рыбалка. Да. Понравилось? Очень понравилось. Да? Очень понравилось. Это замечательный активный отдых, который позволяет... Просто снять э, вот, те эмоции, которые занимают э, твое э, сознание, твои мысли в городе, в суета. Здесь просто отдыхаешь, общаешься с природой и смотришь на ту природу, которую действительно несет Дне, Днестр, как река. Лихо. И ты что скажешь? Я что скажу? Ну я как девочка, я больше кайфую от самого процесса. То есть мне как улов, ну да, ну словили, но вот я, например, больше от вот этой красоты получаю удовольствие. хорошо, ну ты же сегодня тянула рыбу, ты ж поймала. Да, причем. Ну еще раз тебе не понравилось? Ну, ты знаешь, у меня больше подготовить, я вот именно, вот, вот больше вот, насад, насаживать наживку там, вот это вот, использовать какие-то да, разные да, вот эти кстати, сети. кстати, ты, ты, ты же трогала опарыша. Да. Расскажи девчатам, это сильно страшно. Первый раз неприятно, потом прям уже второй, третий, уже даже не обращаешь внимания. Сам процесс вот этот вот. То есть становишься рыбачкой, да? Ну да, опарыша, честно, не ела, хотя уговаривали и заставляли, сказали, это что Это вот, шутка. Да, я сказала, нет, опарыша не кушаю. Я сказал Лене, сказал что чтобы стать настоящей рыбачкой, нужно съесть опарыша. Извини, это была шутка. Слушай, друг, я порядочно и верю всему. Все понравилось, природа прекрасная. Едьте, отдыхайте, в выходные ловите рыбу, получайте удовольствие. Всем привет. Очень хорошо провели день. Благодарим нашему, как тебя назвать? Просто Сашу. Саше, который нам организовал эту... Ну, такую замечательную в нашей жизни рыбалку. Отдых. Самое главное для нас это отдых. Друзья, вот так заканчивается наша рыбалка. В принципе, она была шикарной, скажем так. Сегодня у нас была и уха, был и шашлык, была и рыба. Мы, в принципе, ее поймали. Не так много, как и хотелось, но поймали. По теме видео мы проверяли сегодня эффективность крючка с загнутым жалом к цевью. Крючок очень интересный Как и предполагалось этот крючок, На этот крючок не так много поклевок Но зато ни одного схода То есть такой крючок будет эффективен Когда рыба активная Когда ее много Это как раз июнь, июль, август месяц Когда жор, сентябрь месяц Когда с активным клевом проблем нет А есть проблемы именно с, со сходами С крючка Поэтому думаю, что в ассортименте каждого Рыбака должен быть такой крючок. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Все для Клва. Ну а я прощаюсь с вами. До скорой на рыбалки. Всем удачи, все хорошего. Пока. Не забывайте ставить лайки. Лайки, лайки, лайки, лайки. Пока.